Мы ж за все хорошее против всей хуйни. С каждым днем все больше нас. Ну, а вы все одни. Разумом вы брошены. Вам уж не понять, кто за все хорошее. Тех не наебать.